Всем привет, уважаемые зрители моего канала, сегодня с вами я, Диктор, и, пожалуйста, перед началом данного видео, я попрошу вас, очень прошу, э -э зайти на, по ссылочке в описании на мой Twitch аккаунт и нажать кнопку «Отслеживаться», вы мне этим очень сильно поможете, и если вы будете приходить хоть иногда на мои трансляции, тоже будет э -э просто прелестно. Также подписаться на мою группу во Вконтакте, ведь там э, э, оповещение, ведь там приходит оповещение о начале стримов. И третье и последнее это вступить в группу Дискорда и там э, тоже часто общаться и Сейчас... я вас заставляю часто общаться со мной. Ладно. Это, конечно, все интересно, прикольно, модно-молодежно, а надо посмотреть клип. Крейзи Мегахела, с нами Бог. Что ж, к творчеству Дани... Ой, Дани, какого Дани? О, это не, не Дани. Крейзи Мегахела, я отношусь достаточно... Странно, какие-то песни его нравятся, какие-то нет. А сейчас он выпустил что-то связанное с Богом, в общем-то, посмотрим. Россия, Россия, Если бы гимн Украины был, был бы офигенно. Улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, пить надо первым. <реклама> клип, походу, снят там же, где снимался клип. Как же он называется? В На стримах у меня часто играет что-то там про контент. Мешаю снова гором Я слушаю на проруб прямо на Господь простит мои грехи в любом воскресенье Слышишь словно на вечер Проблем да, от древнего мира, эй-эй, эй-эй, Маленькая, нехай я наступаю, и мне вырываю могилу, эй Отправил бы Файса Дифина, чтобы дал свой ⁇ п душара, эй Со мной все скрывают, просигус, деф, мы не Пули. Падаю словно на когда кидаем море Не знаем, вкус так зато знаем о боли Дети сдают ламарт мобилы, зачем их Ты спасишь, легко, ты козападна, ты ему ритм, свои, с потом телашни, я расслабляюсь, я расслабляюсь, на я я Я, русский, я русский, Мне интересно, я правильно я э, смысл клипа, типа, в том, я э, типа, э, если ты... Русский христианин, с тобой Бог и тебе может делать все, что задумается, ведь в воскресенье ты можешь замолить свои грехи. Это так не работает. А -а -а -а, русский, куда вы катитесь? Я же русский короче это небольшая реклама Худи худис его была и повторение скорее всего припева а, клип прикольный наверное я что-то такой а, я не люблю такие темы темы насчет бога политики а, и так далее там подобное а, флул я больше половины слов как-то не уловил либо просто невнимательно слушал либо э, все-таки читка была приближенная к мамбалу. Э, хотя нет читки не было мамбловской но да э, также э, клип э, был сероватым но Нету какого-то э, что ли. Э, нету атмосферы э, такого э, есть попытка сделать атмосферу такого аля не траура, а э, грустности, то бишь никаких ярких тонов, ничего яркого в клипе нету есть какие-то такие советские обои в домах советские дома разрушенные дома если не ошибаюсь копейка дальше простор России и так далее там потом России Петербурга какие-то вот такие типа аля советские ну, короче, есть э, попытка сделать э, дух такого, э, а ля стандартного. Что ты трещишь? Не трещи, пожалуйста. Э, э, походу это до меня уже дозвонились за то, что я посмотрел этот клип. Э, в общем, то э, Ну. Пять из 10 где-то вот так тянет этот клип, нету атмосферы и все в общем-то. Я хочу сразу же извиниться за то, что второе видео подряд на канале это реакции, потому что ну сейчас у меня какой-то за за ступор в творчестве, и в основном идут стримы, стримы, стримы, стримы, стримы, стримы, стримы, стримы, стримы, стримы. Также есть пару проектов, которые, может быть, попадут на камеру. Но это навряд ли, потому что я не настолько успешный, чтобы делать такое. Хотя, если вы наберете достаточно лайков, но вы не наберете достаточно лайков, так что обойдемся реакцией. Что ж, с вами был, как всегда, я, Диктор. Не забывайте подписываться, ставить лайки, заходить на Твиз, заходить в группу ВКонтакте, заходить в Дискорд и общаться в Дискорде. А с вами был я, Диктор, и всем удачи, всем пока-пока. Прикольно, прикольно, наверное, получилось. Нет. У меня, кстати, всё...